Шабат шалом, дорогие друзья. И у нас сегодня очень непростая, недельная глава. Week, Она называется Шмини. И вы знаете, когда я первый раз ее услышала, это было 25 лет тому назад. Она по сей день не оставляет меня равнодушно. И я всегда, когда встречаю кого-то равина, и ему всегда задают этот вопрос: что же произошло восьмой день? Ведь, я в день Цифра восемь мало нам известно Потому что здесь в этом мире мы живем с цифрой семь. Семь дней неделю. Семь минут цветов радуги, семь цве�, праздников недели Песах и семь дней праздника Сукот. Дней Сукот. И теперь мы видим, что цифра 8 это то, что выходит за рамки естественного. Это то, что мы называем сверхъестественным. И вы знаете, здесь на Земле... Бог все сделал на 90%. То, что мы здесь делаем, это всего 10%. И в чем заключается сверхъестественность? Что Бог говорит, дай мне 10%. От того, что я тебе дал. И я сверхъестественно благословлю те 90%, которые остаются у тебя мы иногда скрипя зубами отдаем богу то что он сказал эти 10 и почему-то это у нас тревожит но если бы мы имели в откровение в полной степени что для нас является тех 90 которых бог нам оставил мы были очень счастливы. И, итак, восьмой день. Alors, восьмой день должен был заработать переносной храм. И события предшествующие были очень плачевны для еврейского народа. Потому что был сделан золотой телец. И... Погибло 3 тысячи людей. И произошло перемена. Вместо первенцев теперь в храме должны служить левиты. И потому народ откликнулся с жертвенностью, принес все положенные жертвы, которые Бог повелел через Моисея. Бецелел и Агуляв сделали все, что было сказано по Слову Господне. И весь народ с нетерпением ждал, примет ли Бог жертву, которую принесет Аарон за весь народ. В восьмой день были помазаны маслом все сосуды. Которые были в мешкане, был помазан Аарон. Все было отделено для служения Бога. И вот мы видим, теперь в должность вступает Аарон. Мы помним, за что он был вознагражден. Потому что когда он услышал, что его младший брат идет исполнить миссию выхода народа из Египта. Старший первенец без ропота занимает второе место. И под номером два он усердно помогает Моше. И вот здесь сработало то, что говорится, если будешь верен в малом, я дам тебе больше. И вот наступил момент, когда он со второго номера переходит на первый номер. Он занимает первое место. А теперь я хочу вас спросить, вы знаете, что такое половина первого? половина <Суме> <conclusions> первого это жена первосвященника в данном случае это лише я хочу вам сказать что за каждым номером один стоит такой же номер один, которым является супруга. И заработала скиния. И вот мы считаем в 23 стих 9 главы. И вошли Маше и аром в скинию собрания и вышли и благословили народ, и явила слава Господня всему народу. Стих и стих Это 9 глава книги Левит. Mm -hmm. С 22 стиха. И вышел огонь от Господа, и шок на жертвенники, все и туг. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое. То есть мы видим, что скиния заработала. Okay. Явилась слава Господня. И народ это видел глазами, это было всего видимо. И пал на лица свои и воздал славу Господу. И вот на этой волне, на этой кульминационной волне, два сына, Аарона, Надав и Авиуд, взяли каждый свою кодильницу и положили в них огня, и вложили в него курений. И принесли пред Господом огонь чужды, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, из жохих, и умерли они пред лицом Господа. И сказал Моше Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, В приближающих ко мне я освещусь, и перед всем народом прославлюсь. Моше знал, что при открытии храма должно произойти что-то неординарное. Но не думал, что два сына Аарона то, что они сделали. что такое огонь? очень много толкований. Но все единогласно говорят, что это то, что что они сделали то, что Бог не велел им делать. Здесь очень много толкований, То, что они были пьяны, то, что они были горды, то, что было очень много толкований на эту тему. Но не было запрета входить во святое. И Бог, конечно, дал запрет. Он сказал в Хараймут что после смерти, вы не во всякое время будете входить. И для чего он это сказал, чтобы не было повторений? Вы помните книгу Чисел? Вы помните, вы помните революционный памфлет Кораха? אתם מזכירים את המהפחה את המהפחה של קורח? Который выражался в том, что он сказал Аарону и Моше. Он сказал мало того, что вы вывели нас из земли, в которой было молоко и мед. То есть он Египет посчитал землей молоко текущим молоком и медом. את מצרים לא ארצ שבע שבע זרמים но вы нас, мало того, вывели, но вы нас не ввели в ту землю, которую обещали. а теперь вы стоите перед нами и господствуете над нами? Мы все одинаковые, мы все святые. Мы все И мы тоже имеем право ходить то есть делать курение. И то есть делать курение. И тогда Бог сказал Моисею, хорошо, пусть они принесут каждую свою кодильницу, и мы увидим, кто избран на эту должность. И мы видим, что Корах, Датан, Авирон, и с ним 250 человек именитых that they are in. They went to the meeting. They came to the house. With their servants. With their pots. And smoking. And they are good. And the glory of the Lord was written. And the people did 250 people? אבל מתקים חמישים אנשים אחרים. המדרש были начальники סניקרדريا, которые הходили אומר שהם היו זיכנים לסניקרדרים. Это были совершенно другие люди? הם היו אנשים יש совершенно другие מ motive. אחרים לגם написано вышел тот же огонь из сжёх их. וכתוב שיש יצרה ואכלו там. וzáли их ספקי وלקחו את המחטות שלהם. Расплескали их. Что сделали. И обили жертвенник. את המזבח בזה. И дальше Бог говорит, что возьми двенадцать жезлов от каждого колена. И пусть каждый пишет свое имя. Каждый начальник колена пишет свое имя. И שבת, תודה. Я произошел чудо. Ихтов это Шем. На мате было написано имя של, Ал мате כתוב, אשם אהרונ. То есть он занял место и первого и начальника колена. וקם את המקום של הקהן הגדול, וקם ראש השבת. И вот мы видим, что жезл Аарона рассвил. של אהרונ פרח. И это была миндаль. И вот здесь мы видим кульминацию всего Писания. А мертвелое дерево расцвело. Это говорит о смерти и воскресении Иешуа. Это говорит о воскресении всего общества Господнего. И также непосредственно каждой души. Такие же рассвевшие миндалины были где? Были на Миноре. Который зажигал каждое утро Аарон. Это был его тавкит. И этим он показывал, что он зажигает души каждого еврея. Потому что задача Аарона была приводить людей к Богу. Чтобы каждая душа Elohim. получила спасение. И пройдет время. И царь Давид скажет такие слова. Даже если я пойду. И пойду долиной смерти. Долиной Молод, смертной. То я не убоюсь зла. Ибо твой посох и твой жезл хранит меня. У нас у каждого будет день, когда нам придется встретиться со, со смертной долиной. 에, اليوم, Но пусть Бог каждому даст откровение который получил царь что Давид. Что в конце этой долины он увидит Иешуа. Который через смерть свою воскресенье встретит его. Каждого Итак, воскресший жезл Аарона Бог сказал помести в святое святых пред лицом моим. Ведь сказал лицом תסימ בקודש הקודשים. מה הוא דיבר בקודש צמנה. הקודשים? השם סמך. אם אנחנו ידכרים ל- ל- ל- למשכן אנחנו נראים שמש, כוחותים, ירח. אנחנו רואים אור חיובי. אבל כשאנחנו מוצאים את אבל כשננחסים לא אין אור טבעי. там есть только свет, который зажигает אהרון, который исходит от יש רק זה אור מהמנורה שאהרון מדליק. когда мы заходим во святые святых, там нетו свет שם את אורו מנורה. но там есть другой свет. יש שם אור אחר, который исходит от света светов. שאור שמגיע מהאור אורות. и это все указывает на Мессию. זה מתביעה למשיח. <AU> и то, что произошло с надавами и Авиву, я ни в коем разе это мое мнение, это просто намеки. Имея дело с жертвами, они увидели ту главную жертву, которая должна будет в дальнейшем произойти. Они увидели Иешуа. И их желание было, чтобы это произошло чем быстрее. Và, và потому что тот видимый свет, который был как столб огнечный и шар ночью, после греха золотого тельца, он сузился. И он был только виден в святой и святых. И говорил Бог с Моше, между двумя херавимами, над крышкой ковчега. И, и их желание, чтобы этот свет, он вышел. Но пройдет время. И один из первосвященников, имя которому Захария, מה קوانים שמו זחARYA.Он будет ходить в храме.О, ИХ, ИКНЕС, ЛА, ЛА явится перед ним ангел Гавриил.ВЕ ЮФИА скажет ему: "Захария, услышана молитва твоя, и Бог даст тебе сына, который не будет ни пить ни вина, который будет отделён для этого мира".Ве МАЛАХ אמר לא זחARYA.זחARYA נישמהת פילדCHA ו. И он возвестит о приходе Мессии. Надав И он Я считаю, приходе И он возвестит о приходе И это учит, то есть нам сегодня говорит, чтобы мы имели такое же дерзновение а uh, Иешуа, откровение, идти и говорить о нем. И приводить людей к этому свету. Чего я всем вам желаю.